Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и Дух Святой откроет понимание всех вас, чтобы вы знали правильные вещи и могли за ними следовать. Потому что, когда мы не знаем прямого пути, часто люди следуют за обманом и ложью, и как следствие этого пожинают плоды того, что они сеют. Тогда тот текст, который сегодня я хотел вам передать, это для тех, кто страдает. Если вы хорошо, если у вас все в порядке, слава Богу, пусть Дух Святой будет хранить вас в этом положении благословения. Но мы должны торопиться, чтобы помочь тем, кто страдает, и мучается, пока это еще не поздно. То, что произошло во время землетрясения, мы видим, тысячи людей погибло, больше 11 тысяч, и еще будут искать. Тогда никто не ожидал этого. Вы думаете, люди, которые погибли или ранены, они были готовы, они знали, что произойдет, никто не знал. Так живут люди, так живет человечество. Люди переживают о телах, переживают о том, что они видят. Еда, одежда, где жить, дом, путешествия. Люди переживают, наполнены этим желанием удовлетворять себя тем, что этот мир предлагает. И господин этого мира, дьявол, предлагает много всего, чтобы развлекать людей, для того, чтобы они не искали Бога. Это реальность. И это то, что происходит. Это то, что происходит. Смерть, которая приходит в полдень или в полночь, неважно. Она поглощает и поглощает тех, кто потерян, тех, кто потерян в иллюзии обмана, которую этот мир нам дает. Но слава Богу, что у нас есть Слово Божье, Слово, которое вышло из Божьих уст и которое дает нам, предлагает всем этот шанс, эту возможность Восстановить наши жизни, иметь новую жизнь. Это то, что Слово Божье говорит. Мы можем читать, как пророк Исаия провозглашает, говорит, вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Другими словами, Божья рука не прячется, она протянута к нам, к тем, кто желает схватиться за нее. Те, кто желает использовать шанс быть спасенным, и Божье ухо не закрыто, чтобы слышать. Тебе не нужно зависть от пастора, епископа или кого-то еще, чтобы молиться за тебя. Ты сам можешь молиться за себя, и ты должен это делать. Тебе не нужно доверять только на молитву других людей. У тебя что-то болит. Нужно вызывать к Богу. Бог допускает эту боль для того, чтобы ты искал они бегал за людьми и просил помощь. Иногда Бог допускает трудные проблемы, чтобы каждый из нас искал и зависел от Бога, а не от других людей. Потому что я буду молиться и молюсь за всех вас, слава Богу, и за меня люди молятся. Но давайте между нами открыто говорить. Только те люди, которые чувствуют боль, они знают, как им плохо, и они могут делать правильные вещи. Иногда люди к доктору бегут, чтобы лечиться, но никогда, иногда люди не делают то, что необходимо. На коленях взывать к Богу и говорить, «Господь, меня исцели здесь и сегодня, сейчас». Это та вера, которая угождает Богу. Бог, который слышит и видит вас. Это написано. Без веры невозможно угодить Богу. И приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Он вознаграждает, Он благословляет тех, кто ищет Его тогда. Вы, те, кто страдаете сейчас, сегодня, не ждите, когда начнется служение, или когда вы придете в церковь сегодня, например, не храните эту проблему. Начинайте служение уже сейчас, сами для себя, там, где вы находитесь, дома. Начинайте служение в своем собственном разуме, неважно, где вы. Может быть, вы в больнице, может быть, вы дома, или на работе, или в тюрьме, где бы вы ни были, на улице. Вы можете взывать к Богу, потому что Его ухо не закрыто, чтобы слышать вопль тех, кто в Него верит. Это вера, друзья. Это вера, которую мы передаем и стараемся передать людям, потому что, к сожалению, люди очень и очень закрыты, ленивы. Они ждут, когда что-то произойдет легко и быстро. Нет, друзья, не произойдет. Бог великий. Он всемогущий, но чтобы вы к Нему могли приблизиться, вам нужно делать вашу часть. Слепой взывал, и Господь услышал. Глухие взывали, и все, кто взывали, были услышаны. Почему тебе Бог не ответит? Потому что, может быть, ты себя считаешь грешником каким-то, но грех мешает, конечно, в жизни людей, приносит сомнения, приносит страхи. Например, вы слушаете меня сейчас, и вы думаете, может быть, что мы говорим, надо делать вашу часть, надо действовать, даже вам это не нравится. Вы иногда думаете, чтобы Богу понравилось, когда вы ко мне придете и у меня попросите. Нет, вы можете молиться, вы думаете, только от меня зависит хотите зависеть только от епископа Маседа, вы будете потеряны, мои дорогие. Вам не нужно зависеть от кого-либо. Это ваша боль. И вам, те, кто страдает, необходимо действовать. Божье ухо открыто к тем, кто к нему взывает. Он говорит, «Рука Господа не сократилась, чтобы спасать» и ухо его не закрыто, но ленивый человек предпочитает свою проблему или свои трудности доверить другим, чтобы они за него молились. Не делайте это, мои друзья, потому что если вы будете поступать так, без сомнения, вы будете продолжать страдать. Я открыто вам говорю, я искренний, я могу молиться за вас, я молюсь, но я не чувствую твою боль, я не чувствую твою потерю, я не знаю, что происходит с тобой. Я могу молиться, говорит Господь, помилуй этого человека, помоги ему. И во имя Иисуса Христа я делаю это, но я не могу всю мою силу в мою молитву вкладывать, потому что я не чувствую, то, что вы чувствуете и через что вы проходите. Поэтому Бог допускает, чтобы все мы, все, неважно, верующие, неверующие, проходили через проблемы в нашей жизни. Вот эти вот жала, жало, которые Он оставляет, Он не убирает, именно для того, чтобы мы не превозносились или не возгордились или не стали думать о себе высоко. Бог допускает эти жало, чтобы мы продолжали жить в смирении перед ним. Но есть те проблемы, которые каждый из нас должен решать. Каждый из нас имеет право, И если вы не делаете вашу часть, как он будет делать свою часть? Это через веру мы Богу угождаем. Через веру мы делаем то, что нравится Ему. И когда ты делаешь то, что Ему нравится, говори с Ним, неважно, где ты находишься, на работе, дома или в любом другом месте, до того, как куда ты идти, Ничего не стоит найти место где-то закрытое и помолиться, поговорить с Ним, спросить у Него, мой Бог, я хочу, чтобы Ты крестил меня. Знаете, я в туалете всегда прятался. Это лучшее место. В туалете ты всегда один, ты закрыт. Никто не видит тебя, а ты, Бог, все, вы двоем. Тогда, мой друг, делай это, не рассчитывай на кого-то другого. Я я пытаюсь, я пытаюсь говорить вам о том, что Иисус, Он жив. Вы, кто сейчас несчастный, вы, кто в отчаянии, вы, кто в проблемах, неважно, какая у вас проблема, любая, какая бы ни была у вас нужда, Бог жив, и если Он жив, всемогущий Бог, Господь земли и неба, который выше всего, выше всего, нет никого выше, чем Он. Он настолько велик, что нет ничего и никого выше, чем Он. Только внизу мы, и если мы что-то хотим, от Него необходимо показывать и подтверждать нашу веру и взывать Всеми нашими силами, всем сердцем, в противоположность, мои друзья, мы просто будем ждать и терпеть. Поэтому есть много верующих, которые разочарованы, которые разрушены, которые упали. Почему? Потому что они всегда ждали и рассчитывали на то, что в прошлом было. Они думали, что если в прошлом было хорошо, это будет продолжаться всегда. Нет, друзья, Господь, Он живой вечно, вечно. Но Он приходит к нам, к тем, кто взывает и ищет, поэтому Он говорил, «Воззови ко, -ко мне, открой свои уста» и ты найдешь меня. Тогда мы читаем, и мы видим, что рука Господа не сократилась, чтобы спасать. Это для каждого из нас. И ухо его, его слух, он не оттяжелел, чтобы слышать. Но Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом, и беззаконие ваши сделали так. Тогда Бог, Он говорит прямо, вы знаете, никто не взывает к Нему. И почему не взывает? Потому что не верит, люди не верят, люди не верят, что Бог слышит их. Тогда, мои дорогие друзья, откройте ваше понимание. Не живите в зависимости от других людей. Спасение души – это что-то индивидуальное, личное. Я могу рассчитывать только на самого себя. Я могу рассчитывать только на то, что Он обещал для того, чтобы продолжать жить в этой вере. Я должен сделать мою часть. Но если я ожидаю, что кто-то другой будет за меня молиться, чтобы я был твердый в моей вере, так не произойдет. Я знаю, что многие люди молятся за меня. «Слава Богу за вас!» Но мы спасаемся своей личной верой. Я говорю вам, тем, кто слушает меня сейчас, может быть, вы разочарованы, может быть, вы упали. Сейчас вам нужно идти на работу, но вы пустой, слабый, наполненный сомнениями и страхами. Вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать. Он готов, взывай к нему, ищи его всем твоим сердцем. Но, епископ, разве он не знает, в чем я нуждаюсь? Знает, конечно, но когда ты показываешь твою веру, ты становишься достойным его внимания. Это власть веры. Вера делает нас праведным пред Богом. Когда ты проявляешь свою веру, даже видя, что мы грешники, Бог приходит к нам навстречу. Именно то, что в прошлом Иисус делал. Вы читаете Новый Завет, вы видите, сколько чудес Иисус совершил. Но кто все эти люди? Это грешники. Десять прокаженных исцелилось, хотя он знал, что только один вернется. Один поблагодарит. Но Иисус сделал, потому что у них была вера. Тогда не жди, или не живи и когда ты, наконец, станешь каким-то нереальным. Нет, даже находясь в грехе, тебе нужно искать Бога, чтобы Он помог тебе, потому что сам Господь Иисус заплатил цену за наши грехи для того, чтобы мы могли быть спасены. Но чтобы это произошло, необходимо проявлять веру всем нашим сердцем, всем разумом, всей душой, всеми силами, Всем на 100% это то, что тебе необходимо делать. Ты хочешь выйти из этой ситуации тяжелой, ты хочешь избавиться от того, что тебя мучает, проявляй веру. Не то чтобы огромную такую, как у гиганта веру. Маленькую. Достаточно, чтобы поменять твою жизнь. Хорошо? Тогда я бы хотел в завершении сказать, что... Мы всегда ожидаем вас на служениях. На служениях, где мы помогаем вам решать вопросы, например, в семье. Если вы живете, и у вас огромные проблемы в семье, в отношениях, или вы один и ни с кем не можете встретиться. Может быть, один, но второй был, третий, отношений много. Ты пытался создать что-то серьезное со многими людьми, и не получилось. Ты отдавал себя другому человеку, свое тело, и думал, что так ты его привлечешь, но ты только потерял. Потому что, отдав себя, людям понравилось, и потом вас просто бросили, и вы опять один остались. Тогда у нас по четвергам терапия любви для того, чтобы ты мог восстановить, свое состояние эмоциональное, свою семью, потому что нет ничего более важного в жизни человека, чем создание семьи. Чтобы был кто-то рядом с тобой, кто твой партнер, чтобы он или она стали одно с тобой. И в каждый вечер мы ждем вас. И по четвергам у нас... Терапия именно для тех людей, кто имеет такие трудности в отношениях в семье. Завтра опять мы будем продолжать говорить с вами. Пусть Бог вас обильно благословит. Аминь.